Всем привет! Сегодня мы научимся создавать свой бакет сервер Minecraft 1.5.1 Не все знают, как создавать его и сегодня я вам покажу, как же все-таки создавать Заходим на bucket.org И если кто не знает, то можно зайти по-быстрому Это dl.bucket.org Тут мы видим вот такое окошечко Тут мы можем скачать 1.4.7 То есть самые последние версии Крафт бакета. Вот мы качаем 152. Я, наверное, не заметил, что вышло 152. Давайте проверим обновление, что вышло, правда? Да, правда, вышла 152 версия. Ну ладно, я вот только сейчас об этом узнал. Так, это как всегда. Так, 1, 5, 2. Скачаем. Говорят, улучшенная производительность. Так, окей, приостанавливаю. Так, тем временем мы зайдем на Minecraft.net. И нам понадобится вкладка Download, то есть вот она находится под кнопкой Play Now и Play Minecraft in Browser and Download. Так, заходим в Download и тут нам нужна вот такая строчка Java, xmx и так далее. Копируем ее до jar. Так, теперь создаем папку. Называем ее как хотим. Также я покажу вам способ через хамачи. Я знаю, конечно, что будет лучше показать способ по новой NoIP, но NoIP у меня не работает, так как у меня wi ротор. Я не знаю, как настроить. Там нужно открывать порты, и это очень сложно для меня. Так, все, крафтбукет скачался. Давайте показать в папке. Скидываем его в папку. Скинули. Так, теперь мы копируем. Давайте переименовать, копировать. Так, все. Батник у нас создан. Ах, да. И у кого не будет работать я вам нужно указать путь к Яве, Достоверный путь к Яви. То есть сейчас покажу вам. Минутку. Так. Это надо. Нет, не это. Ага, вот. Так, изменить. И вот достоверный путь к Яви. Обязательно он должен быть в кавычках. И до Яво и Ксе доносим полностью. Так, я втыкаю его сюда. И в конце мы по желанию ставим паузу. То есть это при вылете сервера, сервер вылетать не будет, то есть командная строка вылетать не будет, она будет ставиться на паузу. Так, жмем сохранить как». Все файлы. Start.bat. Сохранили. Все. Вот наш сервер готов. Так, это вот это можно удалить. Запускаем наш старт-бат. И пошло создание мира и всего сервера. Так. Все ссылки, которые будут нужны, вам я напишу в описании. Так. Спавнерия. Еще мне задавали такие вопросы насчет того, как ставить плагины. Да, именно так. Некоторые не знают, как ставить плагины. Ну, так вот, я вам расскажу. Берем папку ⁇ Плагинс ⁇ Вот она. Она создана с папки сервера. Заходим в нее ⁇ Плагинс ⁇ И кидаем скачанные плагины в расширение ⁇ Jar ⁇ Именно в расширении JAR и не распаковываем их и все. Так, вот после создания сервера мы видим данные и время загрузки сервера. Жмем, пишем стоп. Это будет более лучше. Так, теперь мы заходим в сервер. Вот тут мы пишем наш IP-адрес из хамачи. Если вы хотите играть по хамачи. И обязательно, если вы хотите играть онлайн, то вам нужно поставить онлайн-мода «Falls». И остальные настройки все, по-вашему, смотрели. Так. Ну, вроде бы все. Давайте запустим сервер. Я зайду в «Майнкрафт». Посмотрим, работает ли наш сервер. Так, я обязательно сразу скопирую и по4. Так. Жмем мультиплеер, Add сервер, Добавляем сервер. А, вот он, тест-сервер. Ну, так как у меня бакет 1.5.2, он не будет открываться, Поэтому мне нужно сейчас обновить Майнкрафт, и он будет заходить. Я, конечно, извиняюсь за непол... неполадки, но я думаю, это вам бы ничего не дало. Мы видим, что сервер работает, ну и больше ничего не надо. Так, если у вас возникнут трудности, пишите мне в скайп, который будет тоже в описании. Всем пока. Удачи в создании своих серверов. Подписывайтесь на мой канал, будут много интересных видео. Всем пока!